Меня счастливый вопрос. Моего парня много обид и негативных воспоминаний из детства он любит часто вспоминать о том как с ним плохо обращались друзья и родители любит раздувать обиды на пустом месте делает виноватыми всех вокруг когда вспоминает становится раздраженным и жим и и злым как ему помочь или намекнуть на помощь Ага, в этом случае вам поможет понимание того что называется ментальные сети давайте сегодня еще раз об этом скажу вот смотрите допустим у меня есть точно такой же как у вас мужчина у меня допустим есть такая женщина она все все время плачет у нее все в жизни плохо она мне раздражает скорее всего потому что я хочу жить по-другому и я ее начинаю воспитывать и начинаю говорить да не стоит тебе это делать вы знаете что когда так воспитываем и другого человека то фактически мы становимся тем человеком кто одевает очередные ментальные сети на этого человека и мешаем этому человеку в жизни измениться и тут такой вопрос а что же тогда делать, если воспитание не помогает, если Дуйко говорит, критиковать нельзя, если мы, дополнительно говоря об этом человеку, еще одеваем на него ментальные сети. Как же мы можем, не обвиняя, не воспитывая, поменять человека? В этом всем нам помогут ментальные сети. Вы должны, когда человек не видит, утром или вечером произносить следующие слова. А, говорить. А вот у меня зато мой молодой человек, или там, а вот зато моя молодая там, девушка или там, любимая жена, или там, любимая знакомая, э, она никогда не обижается, она забыла все свое прошлое, в ее жизни только радость, она очень часто улыбается, перестала там, вредничать и так далее. И произносите это несколько раз там, до 10 раз, и делайте это 3 раза в день. То есть, что я предлагаю делать? алкоголика необходимо менять изменяя ментальные сети которые есть на нем можно ли использовать какую-нибудь практику сбрасывайте с него сети поднимайте его на небоскреб как я объяснял из темницы заливайте темницу бетоном а также не забывайте о том что ментальные сети имеют очень важную роль для человека поэтому вы можете одеть сверху свои ментальные сети на этого человека допустим муж ушел на работу и он там негативит или вредный очень вы начинаете говорить со слова а говорите а вот у меня муж зато он обожает меня все время говорит меня о любви а мой муж он зато там или мой муж он такой-то такой-то он ко мне хорошо относится он забывает о том что с ним происходит у него появляются новые силы он полностью изменяется или он скоро полностью изменится таким образом у вас произойдет одевание ментальных сетей поверх старых ментальных сетей а есть такая особенность чем свежее ментальные сети тем более эффективнее они работают вот такой простой метод вы представляете это все равно.